Клинический пример номер 7. Также он относится к латеральному перемещению слизистой косничной области для устранения рецессии десны. Что вы видите на этом клиническом примере? Рецессия десны какого класса? Все правильно. Это второй, даже можно сказать, третий класс, потому что есть уже боль межзубного сосочка – Думаю, что этиологически это связано с положением зуба, плюс с наличием тяжей в области уздечки нижней губы и да, вот такой вот торта аномалии зубов и его выдвижения зубной дуги. Более предметно можно смотреть, да, исходную ситуацию, наличие вплетенного тяжа рецессию, контаминированную поверхность корня в области рецессии десны, полное отсутствие прикрепленной десны и убыли межзубного сосочка. Измерение глубины рецессии десны составляет 4,5 мм. Измерение убыли межзубного сосочка. Согласно протоколу и модификация дизайна латерально перемещаемого лоскута нужно измерить ширину рецессии десны. Она составляет 3 мм. Соответственно, наша формула будет ширина рецессии десны плюс 6 мм. Дублирует измерение ширины рецессии десны в другом положении. Демонстрирует выполнение новых исчислений для дизайна лоскута. Демонстрирует отправную точку дизайна разреза после выполнения измерений. Обратите, пожалуйста, внимание на структуру латерально перемещенного лоскута. Там хорошая кератинизированная десна. Измерение вертикального объема прикрепленной десны в области перемещаемого латерального слизно-косничного лоскута. Разрез, выполнение дизайна разреза, уже с продолжением вертикального, латерального разреза. На нем вы видите уже отслоенный лоскут, который будет латерально перемещаться. И сейчас мы приступаем к обработке поверхности корня. То есть на поверхность корня уже нанесен гель DT 17 процентная на 2 минуты экспозиция. Также вы наблюдаете экспозицию ЭДТА геля в области контаминированной поверхности корня, нанесение геля ЭДТА на поверхность бесклеточного цемента в области рецессии десны, химическая обработка, создание буферной зоны в области поверхности корня обработка поверхности корня зона специфической киреты для удаления контаминированной буферизированной зоны бесклеточного цемента с поверхности корня И очищенная поверхность корня полировка поверхности корня обратно к конусным бором специальным пародонтологическим сетом Окончательная финишная полировка бором в области оперируемой рецессии десны. Выбор шовного материала в данном случае это мононить, монофил 6 нулей, обратно режущей иголочкой. Первый вкол в основание хирургического сосочка на слизистом косничном лоскуте в латеральной части перемещаемого лоскута, фиксация латерально перемещенного лоскута в новом положении швами. Продолжение ушивания латерально перемещаемого лоскута. Продолжение фиксации двойным обвивным кисятным швом перемещаемого латерального волос листьян-косничного лоскута. Фиксация пинцетом слизинокостичного лоскута в новом положении. Вкол слизинокостичного лоскута в основании хирургического сосочка с обратной поверхностью лоскута. выкол в основании хирургического сосочка в области лоскута слизинокостичного. И продолжение ушивания латерально перемещенного лоскута слизинокостичного. Фиксация слизистонкастичного лоскута двойным обвязанным кисетным шумом в новом положении. Продолжение ушивания раны. Выкол иглы в области анатомического сосочка. Фиксация латерально перемещенного лоскута в новом положении. Продолжение фиксации лоскута. Продолжение ушивания раны. Картинки на фотографии вы можете увидеть ту самую петлю, почему шов называется петлевидный. Да. Утягивание лоскута в новом положении на швах. Продолжение ушивания слизисто косичного лоскута. Перемещение фиксация слизеного косичного лоскута. Фиксация. Слизно-косничного лоскута, латерально перемещенным двойным верным швом. Утягивание лоскута на швах. Проведение иголки в межзубном промежутке для фиксации окончательной слизно-косничным лоскутом. Обратите внимание, вот эта это особенность да, этого шва, когда конечно. Нитка первого прокола остается в основании анатомического сосочка, а последняя ниточка вытаскивается в межзубном промежутке. Она не прокалывает сосочек. Прокол хирургического основания хирургического сосочка в области лоскута. Также можно на другой посмотреть, как этот прокол выглядит и где находится основание хирургического сосочка. Утягивание лоскута на швах. Продолжение утягивания лоскута. Завязывание узлов в области утянутого лоскута. Первичная фиксация двойным обверным петлевидным швом. В области латерально перемещенного лоскута одним узлом зафиксированный латерально перемещенный лоскут. Обратите внимание, что в данном случае есть дефект, непокрытый эпителиальной слизистой слизистой да, частью, и он будет ушит для вторич... заживления вторичным натяжением. Вид зафиксированного лоскута латерального и ушитый вертикальный разрез в области перемещенной уздечки нижней губы. Также видно зафиксированный лоскут и ушитый непрерывным шумом вертикальный разрез медиальный. Видите, как Зона открытая, да, не покрытая была ушита крестообразным вертикальным швом с применением губки коллагенов с гемостатическим эффектом. Вид через 14 дней после операции. Обращу ваше внимание, в области медиального края есть дефект, отсутствие эпитализации в области участка рецессии десны. Лоскут полностью прижился, донорское место эпитализировано. Но здесь в связи с тем, что пациентка нарушала режим обработки, рекомендации не выполняла, она еще Курильщик, если вы обратили внимание, да, по налету, ну и по гигиене тоже все понятно. Здесь произошла просто такая флотация лоскута ранее из-за курения, из-за напряжения в этой зоне. Ну и такое последствие незначительное. Понятно, что рецессия как таковая устранена, но тем не менее это не очень красиво выглядит. Состояние слайд 219. Состояние тканей после снятия швов. Состояние тканей после операции через 14 дней после снятия швов. Ну, обращу ваше внимание на индивидуальную гигиену. Демонстрация наличия. Рецессия десны, ее устранение. Обратите внимание на вновь созданный объем и ширину прикрепленной десны керотинизированной. Ну и впоследствии просто да, ну, фотографии здесь нету. Вот эта незначительная рецессия, она была устранена простым общем-то методом был хирургически под анестезией депитализирован, вот этот краешек и просто сшит между собой, то есть буквально там в течение 10-15 минут. Мы нивелировали, конечно, этот момент, но эстетически не очень все это симпатично, но мы да, лице устранена и все проблемы с самим зубом решены.